В наш город пришла зима, как всегда неожиданно в декабре. Сейчас мы будем отпирать машинку, заводиться, и я кое-что расскажу. Смотрим, открывается ли наш дверь. Сейчас будем чиститься, заводиться и так далее. Так, заводимся. Минус 2. Зимой прогреваю свечу на накала три раза. Поехали. Машинка завелась. Понятное дело, что она еще холодная. Мы пока ее камеру примастырим. Очистим и будем готовиться к поездке. Включить обогрев лабаша. Чтобы наверняка здесь налить чтобы он ее немного подразогрел Это видео я решил записать, посмотрев видео Толика Питерского о том, что выгодно покупать машины немного БУ, но целые, и именно тогда ты теряешь меньше всего в Я хочу рассказать, как купить машину и не потерять в деньгах, купить новую машину. Или, по крайней мере, минимизировать эти потери. Толик Питерский купил себе Audi Q5. На этом примере он показывал, что он взял машину новую, купил что-то он ее за 2,5 миллиона, а через год-полтора-два продал за полтора миллиона, потеряв 1 миллион рублей. За достаточно короткий промежуток времени большинство из нас хотят купить себе дорогую машину некоторые даже имеют такую возможность финансово накопление или там отдал бабушкин домик в деревне и не делают этого просто потому что они отлично понимают, что потеряют в деньгах значительно больше при перепродаже а если, не дай бог, ее там где-то во дворе зацепят или и так далее машины особенно дорогие, там лазят не только с толщиномером, там чуть ли не рентгеном их просвечивают во все щели потому что человек, не знаю, то, что покупает бэушную машину, он хочет, чтобы она была как новая он ищет и, в принципе, те, кто ищет, то всегда покупают Пример, вот как пример, в апреле этого года Академик купил себе Range Rover Sport с комплектацией SVR. Новый он стоит 9 миллионов А он его купил за 6 миллионов И, честно говоря, я до конца не понял там Он годовал или двухлетний автомобиль Но довольно свежий С пробегом там 20 копейками тысяч Спрашивается, как человек, купив за 9 миллионов а потом, продав за 6, смог потерять за короткий промежуток времени, год-два, 3 миллиона рублей. Ну что их печатает, не считает. У людей, которые не имеют таких денег, им кажется, что это какая-то отдельная каста людей, которые могут себе это позволить, могут там швыряться такими суммами. Вполне возможно, что где-то существует такая каста людей, но я расскажу законный способ, как это делается, а потом приведу примеры, что в большинстве случаев дело обстоит именно так. Законный способ называется лизинг. Государство для того, чтобы помочь как-то предпринимательской деятельности придумала особую разновидность кредита. Что оно из себя представляет лизинг? Вы покупаете, в первую очередь оно было придумано для того, чтобы люди покупали оборудование, станки, там, не знаю, даже автомобили, если это речь идет о, допустим, таксопарках или там, допустим, больших фурах, больших транспортных компаниях и так далее. Итак, как работает лизинг? Любая организация платит налог. В первую очередь налог с продаж. Будут по сюда уже не попадают, они будут платить лизинг, как полноценный кредит, по сути, превратится. И когда вы выплачиваете большие суммы денег, как бы ежемесячно в виде налогов, да, к примеру, платите налогов там 500 тысяч в месяц, а налогов именно НДС и прибыль, да, как бы налоги на персонал, то есть всевозможные отчисления, там эти 12% сюда не входят. И когда вы платите такие суммы, вы, государство благодаря лизингу позволяет списывать с налогов платежи лизинга. То есть вы просто меньше платите налогов государству. Таким образом государство стимулирует производство, ну развитие предпринимательства в нашей стране. Определенная часть предпринимателей данный механизм использует не для покупки оборудования. И я не знаю статистики, но подозреваю, что больше половины дорогих автомобилей продается именно в лизинг, именно вот таким вот способом. Люди покупают дорогую машину, списывают ее с налогов. И по сути машина выходит им ну, условно бесплатно. Более того, лизинг можно как бы, договориться о том, что будете выплачивать там не всю стоимость, не 9 миллионов. А Договорится, что вы выплачиваете там, допустим, треть, 3 миллиона. А остаточная стоимость – это стоимость автомобиля, который он обратно отойдет к лизингодателю. Да? Получается, три года вы пользуетесь новой машиной, потом подняли руки и вернули ее обратно. В лизинг можно включить, в частности, каска. потому что для дорогих машин это актуально. Ее могут угнать, ее могут там, повредить. К слову, на Range Rover там, стекло будет больше 40 тысяч стоит лобовое. Понятное дело, это не на какую-то там малолитражку, которая там, в пределах 10 тысяч заменой вас еще поцелуют во все места, чтобы вы приехали поменять это лобовое стекло, а не ездите до упора с трещинами. Если вам не верится то, что я рассказываю, я вам приведу пару примеров. Первый пример. В Петербурге можно было отследить по номерам. Машина на организацию записана или на частное лицо. перед В номере первая была буква В, перед цифрами, которая идет. Сейчас, конечно, начало все смешиваться, но тем не менее до сих пор можно посмотреть и увидеть это. Вы можете провести сами эксперимент, позвонить любому из дилеров, ну, желательно такой нибудь премиум марки, сказать, что вы хотите купить, там, не знаю, семерку BMW или там Land Cruiser Прада и так далее. И сказать, что хотите купить в лизинг, что вы организация, хотите купить в лизинг. Ваш телефон запишут и в течение, я думаю, в ближайших там 30 минут вам позвонит несколько компаний, которые будут задавать вопросы о том, как э, что они готовы вам организовать лизинг, что самая выгодная схема именно у них и так далее. Но для того, чтобы создать такую организацию, которая платит налогов там, на 1300 400 соответственно, налоги 300-400, оборот у нее должен быть... Соответственно, ну где-то миллиона два, наверное, в месяц. Минимум. А помимо 300 400 у вас же наверняка будут дополнительные платежи там в виде аренды, в виде если это автомобильный парк, это в виде расходов на ремонт автомобилей. И, и так, так далее. далее. Да? Налоги на, на персонал. На... Как бы включая там социальные реально тогда сумма да, вырастет до 10 миллионов в месяц оборота по фирме с точки зрения это достаточно крупный бизнес на мой взгляд Итак, у вас есть друг или знакомый, который залез в кредит, купил себе дорогую машину, а потом ее продал с большим убытком. И он просто не знает этого механизма и думает, что все богатые так делают. Но как бы, если бы он знал этот механизм, понимал, как живут богатые, а часто богатых даже недвижимости своей нет, вообще ничего нет. Если к ним суды подают, там конфискация имущества, а имущества выясняется нету, а они пользуются и так далее. Все, активы фирмы одной, другой, третьей. Одна фирма делает третью фирму и так далее. И ваш друг купил машину, потерял в деньгах, но какое-то время он выглядел как обеспеченный человек, состоявшийся, жизнь удалась и так далее. То мы можем только ему посочувствовать. Потому что реально богатым человеком он не стал. Он только создал иллюзию обеспеченности и так далее. Настоящий бизнесмен вряд ли будет покупать себе что-то очень дорогое по той простой причине, что... Лишнее внимание ему не нужно ни с какой стороны, ни со стороны силовых ведомств, ни со стороны налоговой и так далее. А вот люди, которые хотят казаться успешными, они купят дорогую машину.